Так, друзья, что же такое VPN? VPN это для чего он нужен? Это прежде всего ваша безопасность, да? Что такое VPN? Если вы кто там и полазил, да, посмотрел, можно презентацию, да, он уже знает. Но мы все же с вами давайте так сказать проговорим, для чего это и что это такое. Это безопасное подключение пользователю в сети. Друзья, и вот на этом я хотел обратить внимание, что VPN это прежде всего, прежде всего служит вам для, вашего, для вашей анонимности, то есть для вашей безопасности в сети. То есть вот вы, у вас включен да, интернет, и вы куда-то хотите зайти, либо вам что-то приходит по сети интернет, да. Когда у вас включен UPN, то есть вы можете быть уверены, что эти данные, то есть никто их не перехватит, никто их не заверит себе, да? Если даже кто-то вдруг, если говорить о нашем UPN, если вас кто-то попытается прихватить ваши данные, да? или ну, какие-то злоумышленники да, захотят узнать о вас что-то, да, украсть ваши логи пароль. То у них это не получится а почему не получится потому что они увидят а, набор символов и не более которые расшифровать не может никто вот. и мы прежде всего э, обратили на безопасность сделали упор очень большой чтобы наши пользователи те кто пользуется нашим продуктом чувствовали и были в безопасности а, если говорить о том что там бесплатные да, это ну, слив данных, да, Еще раз, а, то есть, если нужно оплачивать серверную часть, да, нужно зарплату платить, да. Из -за этого надо где-то брать деньги. Как в большинстве случаев делать бесплатный Кто-то напрямую работает, образно говоря, с а, с тем, кому они перепродают, а, то есть ваши, мои, ваши данные, да, а, Либо под заказ работать но ну, Суть в том, что вашей, моей, без разницы, любого человека, который включил бесплатную и даже не бесплатную, даже и а, есть и такие, они присутствуют на рынке, даже сейчас, а, включил и пенчик, и все, и данные хранятся у них на серверах. С нами же такого нет, мы видим только ваш логин и все, и количество в сети в данный момент пользуется. Больше мы никакой информации не видим, она нам не нужна. Ну, как бы, а, с этим вопросов и проблем нет. То есть, если, а, что касаемо, а, допустим, если произойдет какая-то там атака и захотят кто-то что-то да, там, например, используя наш VPN, а, у нас 15 реверок на данный момент, они а, на всех континентах в мире, а, и Допустим, на один, на какой-то пойдет а, атака, да вы этого не почувствуете, вы этого не увидите. То есть, еще раз говорю, злоумышленники только увидят набор символов, которые они не смогут прочитать. Ну, ее, там, образно говоря, будет и все. Больше никакой информации не увидит. И то есть все пользователи, а, мы переправляемся на другие сервера. А, это что касается да, безопасности. Еще а, у нас каждые полторы тысячи секунд обновляются IP-ключи. То есть это говорит о том, что полторы тысячи секунд, это получается у нас а, сколько? 25 минут. Каждые 25 минут да, у нас обновляются IP-ключи. Мне ну, реально просто на данный момент... А, Ваши данные или еще какая-то информация. Любая вообще, не важно какая информация, типа куда-то, так сказать, на сторону. Просто этого не может быть. И спасибо нашим разработчикам, всей команде. Очень сделали очень нужный, безопасный продукт. Просто некоторые задавали еще вопросик, да, там, приложение, еще что-то, да, но, смотрите, можно было бы, но это не нужно совсем. Есть, да, большую безопасность, так сказать, можно создать, через ключ, да, который... Почему еще, в принципе, вам нужно, мы на месяц, да, ключи у нас. Ну, потому что это же опять ваша безопасность, да, эти ключи обновляются, и у вас они также обновляются. То есть каждый месяц обратите внимание, что вам новый ключ подается. Вот, это все сделано для безопасности. Вот. Что это все, что касается безопасности. Да, ну. Давайте пойдем с вами дальше. В общем, по безопасности вопрос закрыли, можете просто не переживать. А еще один есть такой вот Никита показал, спасибо ему в субботу. То есть вы каждый можете зайти в браузер, которым пользуетесь, и посмотреть, какие пароли у вас находятся в публичном доступе. И вот можете просто протестировать. Ну, образно говоря, скачать там на пару дней какой-нибудь любой VPN бесплатный, да, и попользоваться им, а, и полазить на разных сайтах с включенным VPN, да, вот, и посмотреть, а, то есть, сколько ваших а, паролей, там, логинов или еще какой-либо информации попадут в публичный доступ. Вот. То есть это все можно проверить, да, вообще не стоит труда. Так, далее, друзья, давайте... Посмотрим, что такое VPN, наш PvP 3 доллара в месяц. Ну реально на рынке нету предложения, которое а, сейчас может с нами конкурировать ни по одному из пунктов. То есть это взять у кого-то цена больше, даже но нету ни реферальных вознаграждений. А, гигабайты нужно покупать. То есть трафик ограничен. У нас за три доллара нет такого. За 3 доллара что вы получаете да это заработок прежде всего который вы можете рекомендовать своим друзьям да? и получать не каких-то там месячных еще далее подписках накапливать бесплатно пользоваться вы можете реальные то есть деньги зарабатывать наш токен который служит платежным средством и конвертировать его в любую валюту то есть это труда не составляет пять минут занимает вашего времени, чтобы, то есть, вывести и получить себе на карту, например, рубли. В этом проблем нет. Никто не дает такого щедрого предложения, так как мы далее а Скорость 300 мегабит секунд Опять же, если вы посмотрите, да, на любые сервисы, на большинство из них, они режут очень сильно трафик. То есть у нас я сам смотрел, да, ну, много людей смотрели. В среднем есть он подрубает, но это там, максимум, это вот самый максимум, что это было 4-5%. А так 1-2 процента. в большинстве случаев вы просто вообще не замечаете, что у вас а, как-то ухудшилось скорость или прием передачи. Вот. Скорость до 300 мегабит, но здесь нужно понимать сколько ваш провайдер может выдавать если ваш провайдер выдает всего там 30 мегабит ну и соответственно vpn то есть такой же будет работать вот. безлимитный трафик друзья вы можете сколько угодно вам вообще вы то есть можете его не отключать скачивать то есть что хотите делать без каких-либо ограничений добавить никаких нет можно покупать покупать там ну не знаю вот эти все а, непонятные вещи вы можете пользоваться спокойно качать фильмы 5 5 10 да, вообще не имеет значения вот То есть с этим тоже я так надеюсь все понятно да работает на любых устройствах здесь тоже предельно просто а, будь у вас android iphone macbook либо Windows операционная система вы просто а, скачиваете а, клиента да, и покупаете ключ а, через telegram нашего бота пользуйтесь на любом устройстве то есть с этим проблем вообще нет никаких и самое а, что приятно да, а, то есть вам не нужно не смотреть никакие рекламы он подключается реально ну там две секунды максимум вы подключили все то есть я вот у меня iPhone я через настройки его включать зашел на строчки нажал на кнопочку VPN у меня через там, 2 секунды отключился все и также его если мне нужно отключить да но это бывает очень редко я его отключаю далее ну и легкий быстрый клиент и безопасный протокол но ну, опять же я вам что сказал безопасность это было одно из самых главных на чем мы остановились так сказать на чем сделали выбор чтобы наша безопасность и вообще компания Юрнет это, – это? это децентрализация, что вы не знали. Вот. Так что за это можете не переживать. Так, давайте пройдемся. У нас есть такая публика, да, что-то я уже вам сказал. Мы, наши партнеры, спасибо им огромное. Они сделали глубокий анализ. Да, более 90 было сервисов было проанализированных вот. и исходя из этого анализа мы сделали выводы что ну, вот, вы видите VPN цена 3 доллара аналогов 10 долларов ну, бесплатные понятно но безопасность сто процентов аналоги да у них я друзья на вопрос я отвечу после я извиняюсь, давайте мы сейчас закончим с презентацией, а потом а, будем на вопрос отвечать. Безопасность 100%, 100% аналоги 50%, и, ну, free VPN здесь вообще ни о какой безопасности речь не может быть. И даже когда вам говорят, что, например, у нас есть российский сервер, а, ну, это очень сомнительно, а, что есть там какая-то безопасность. А, ну, это вам, вот так на заметку, голая, сухая правда. Конфиденциальность 100% у аналогов 50, в FBB, ну здесь опять же о конфиденциальности, речи не может быть, вот как стабильность. У нас, ну, то есть, в принципе, вообще не замечалось каких-то сбоев, а, то есть, у кого-то что-то там не работает, а, ну, то есть, это, ну, я не знаю, может быть, там 1% был такой, что какой-то там и то, а это не по нашей вине, а... Вот, что-то произошло да у аналогов 50 на 50 <laughs> прием помолимся а стабильности но ну, я помню пользовался бесплатным пенд и вы наверное, все пользователю да? а, чтобы там зайти в инстаграм это ну правда я его забросил из -за того что это просто было невозможно это сторисы не грузится а, если зайти куда-то в другое приложение то нужно отключать в общем это целая история и то есть я отказался от многих соцсетей да, потому что пользовался бесплатно простота еще раз говорю здесь все очень просто сложности нет никаких ключек на устройстве сохранить и отправить в приложение да, клиента у аналогов среднее ну при VPN, <тых> очень просто скорость 300 мегабит мы с вами уже говорили аналогов э, э, урезанная скорость кто как урезает э, у кого там реально очень сильно резко да, и вы это прям замечаете особенно э, в тех соцсетях там допустим как вконтакте да у них э, очень маленькая не знаю может из-за серверов из-за чего-то там без vpn они плохо ну, как бы загружается мне не нравится по крайней мере может кто-то замечал какая-то долгая загрузка вот. а, то есть, ну а с, ну, с нашим VPN я пользуюсь а, то есть, оно загружается все отлично а вот если, например, пользоваться бесплатно, так вы вообще там есть, а, вам проще будет выключить чтобы вконтакте что-то загрузить ну, не знаю, кто пользуется бесплатно, попробуйте вот. И потом сравните с нашим, например. Далее, а, заработок. Опять же, это ну, наверное самое главное преимущество, что вы можете зарабатывать средства. Ну, именно средства, живые деньги, какие-то там, еще раз говорю, плюсики, образно говоря, там. А, что вы будете пользоваться там месяц-два бесплатно пригласить 100 денег, да? нет живые деньги вы на что хотите на что на, что, на что, сами тратите. у аналогов конечно же нет но ну, на это а, все предельно ясно поддержка поддержка у нас 24 на 7 это наш чат VPN а также консьерж служба вы можете в любое либо в чат написать либо консьерж службу вам ответят и опять же Будь то это по-русски, будь то это там, индонезийский, без разницы. У нас, по-моему, Никита, не может поправить, 9 языков, ну, вот поддержка работает. А,, молодцы. У аналогов, а, опять же, очень долгая. У VPN, ну, какая там поддержка. Комьюнити. У нас есть комьюнити. У нас есть люди, да. И слава богу, что вот, у нас есть комьюнити обязательно я безмерно благодарен нашим фаундерам и благодаря этому комьюнити я уверен, что наш VPN скоро будет в топе потому что он реально топ, цена-качество аналогов, просто не существует и с возможностью заработка у аналогов нету, у FreeVPN ну, все понятно здесь. реальные пользователи ну, у нас, в принципе, не то что есть, у нас все реальные пользователи, у нас нет каких-то там, не знаю, я даже не знаю, как можно зарплат или еще что-то, у нас все реальные пользователи, вы можете, если кто присутствует первый раз на презентации, вы можете написать а в чат и вам ответит там любой человек, вот. у наших пользователей только реальные, аналоги 50 на 50, при N все то же самое. 50 на 50. А вот это а, что касается так сказать презентации. Друзья, давайте с вами быстренько остановимся на маркетинге. Да? А, смотрите, у вас есть возможность, у каждого из вас есть возможность зарабатывать. Зарабатывать до 75% процентов за рекомендацию. А, то есть 225 доллара с каждой покупки вы можете зарабатывать все в принципе зависит от вас, но допустим чтобы пользоваться vpn бесплатно каждый месяц да, вам нужно всего 8 человек 8 человек вы пригласили и вы уже пользуетесь бесплатным vpn в следующем месяце вот. ну и так далее и тому подобное самое что в этом вкусное не обязательно вам приглашать там, 100 200 300 500 человек если они у вас есть приглашайте ваш заработок. но здесь реферальная программа что а, то есть и ваши друзья которые стоят под вами до да, которых вы пригласили они также толкают вас и также вы зарабатываете за их приглашение вот. тут все предельно просто прямолинейно нет никаких а, подводных там. Нет. Единственное, есть момент, что когда вы, например, ваш партнер, у вас одинаковый по процентам, ну, например, по 15, да, и ваш партнер с 15% кого-то пригласил, да, в этом случае а, вы не получаете вознаграждение, так как состоитесь на одном уровне. Но вы в любом случае быстрее него перейдете на 20%, вы на шаг выше э, него, да, вот. То есть здесь расстраиваться не нужно, это как мотивация, чтобы быстрее перешагнуть эту отметку, да, и получать со всех линий вот. То есть по маркетингу, если я, обратите внимание, в чате VPN выложил разбор на листе бумаги, маркетинг, маркетинг, VPN, заходите, смотрите, если кому-то что-то непонятно. Но на самом деле это очень просто и все предельно просто, и нет никаких трудностей в этом маркетинге да и вообще как в продукте нет никаких трудностей да и запомните пожалуйста одну вещь а, когда вы кому-то рекомендуете да, вы рекомендуете прежде всего продукт востребованный на рынке который а, в данный момент и не знаю еще сколько он будет востребован да? а, никто об этом не знает но именно продукт никаких там не знаю бады еще что-то здесь и сейчас а, человек хочет пользоваться плюс еще на этом клевом продукте хочет зарабатывать все без вопросов человек за 200 рублей открывается безграничные возможности то есть заработки нету никакого а, никакой планки все зависит только от вас вы можете зарабатывать тысячу и две долларов вот. все зависит от вас а, от вашего желания от вашей вовлеченности от вашего понимания как это вообще работает вот. потому что еще раз скажу аналогов нету а, и тем более аналогов нету а, в том сколько мы отдаем за вашу рекомендацию вашим же друзьям вот. есть, ну, как вы пользуетесь действуйте все зависит от вас так друзья ну это что касается Если взять маркетинг, такая презентация, да не рабочая Ну, чего то так. А где у меня вопросик? Кто-то там вроде что-то э, задавал, Александр. Не будет. А, ага. спасибо за вопрос, Александр. Не будет у нас ничего там Хоть будет, ну, я не побоюсь этого слова, миллион. Чем больше пользователей, тем лучше. Тем для нас мотивация, то есть, развиваться еще больше, шире, так сказать. Вы никогда не заметите, сколько там пользователей, без разницы. Чем больше будет пользователей, тем вам еще будет комфортнее и много всяких, так сказать, плюшек, да, для вашего пользования у нас есть готовые уже там, решения нововведения, но мы ждем, когда то есть, нас будет, станет больше я вам говорю искренне когда нас станет больше будут нужные вещи в плане любви очень приятные для каждого человека но пока нас так ну, пока значит все нарабатываем базу, так сказать а вот. Так что, друзья, это мотивация для вас. Рассказывать, больше рассказывать о них. Вот. Я же знаю, у каждого у вас, наверное, есть детей, да? и а, Просто выложить, я не понимаю, почему многие этого не делают, да? но выложить пост, а, добавить свою реферальную ссылку, ну, как бы, и этого не составляет труда, вы можете с этого начать зарабатывать. Пригласили одного, этот человек другого и так далее. эта сеть, она так распространяется. Вот. И чем больше мы будем мелькать, да, чем больше о нас будут говорить, тем лучше для каждого из нас. Вот. Так что Александр, не переживайте, приглашайте хоть 10 тысяч человек, на работе никак продукта, никак этого не возиться. Так, друзья, есть у вас еще у кого-нибудь, давайте какие-нибудь вопросики задайте, пожалуйста. В общем, прям, хочется ответить на... Без разницы, вообще, любые вопросы, какие хотите, задавайте. Да не за что Александр. Да будут, конечно, будут. Все зависит от только людей. Чем больше будет пользователей, и тем серверов, конечно, будет. Она будет отвечать на вопрос. Но всем нужно больше пользователей. Иван, а меня слышно? Да, вас слышно, Александр. Вот подскажите сегодня разговаривал с блогером у которого 12 тысяч подписчиков я спрашиваю вы каким vpnом пользуетесь она говорит за 50 ой за 5 тысяч покупаю я говорю ей ага. за 200 рублей я ей рассказал всю систему она короче я не продал она говорит ну как-то все заморочено говорит я говорю ну это поначалу а потом будет понятно все Короче, я ее потерял. Блин, представляете, 12 тысяч человек. Если бы она половину подключила, я бы был миллионер. Я вот не знаю, как ее теперь достать. Она как бы еще думает, но... но ищет. И вот что самое интересное, я у кого не спрашиваю, у всех с впн нам проблемы. Как только говорю, вот есть тема, и все сразу настраживаются как-то. Вот мне неинтересно, мне. Не мне не... Я говорю, да не надо никого говорю звать. Вы просто сами пользуйтесь и все. Mm -hmm. вот Александр. Где-то что-то, где-то как-то я пропустил, может я неправильно говорю. <coughs> Представляете, 12 тысяч подписчиков. Да, Александр. Да, Хотя я... половину подключи ее просто, и ты в шоколаде. А... Да, Александр, спасибо да, за вопросик. Ну, на самом деле человек пока не осознает, не понимает, но с этим вопросом что и как, я вам рекомендую завтра прийти, Никита будет по маркетингу, презентацию, не презентацию, а по маркетингу проводить эфир, и вы ему задайте этот вопрос, и он вам скажет. Скажу от себя, здесь а, то есть, вот у меня, если взять, а, есть знакомые, я им изначально предлагал, да, они у меня, а, то есть, сейчас в команде находится, и они пользуются VPN-ом не за 5000, конечно, но они мне говорят 700-800 рублей, и говорят, что было, что вы даете за 200 рублей, ну, это реально, то есть, это, ну, правда, очень круто. Это очень круто, что вы даете за 200 рублей, у меня не было за 600-700 рублей этого. Что касаемо сложностей, ну на самом деле сложности скорее всего просто, вот у нас честно, у нас сложности в голове. Сложного в системе нет ничего. Зайти в бота, зарегистрироваться в боте, это составляет ровно 30 секунд, да, ввести свою актуальную почту. Все. Нажать на кнопочку проекта. Иван, сервисы, можно и... я скажу? Да, да. Я, кон... я тоже, короче, поначалу для меня было сложно. Я, я объяснил, говорю, да там дело просто техники. Потом за... За... запомните все. И все, и там делов-то куча. А сейчас да, я Александр... уже своим партнерам объясняю, как и подсказываю, где можно взять информацию проблем-то нету, люди вообще не знают, что такое стейкинг, фарминг, что такое, нет, нет, нет, Александр, не, не, не, мы давайте сейчас о VPN. Там, что касаемо других каких, это нет, вот просто по випенчику сейчас сложного нету ничего, сейчас для простоты вашей чат разделен на отдельные темы, То есть любой желающий может, не хочет он в чат, там образно говоря, заходить, точнее не так Человеку нужна инструкция, он просто зашел, нажал а, на инструкцию, да, нажал, для чего ему инструкция нужна, все, инструкция там бить, да, а, посмотрите отзывы, просто зашел, посмотрите отзывы, это для вашего удобства все сделано. Правильно, спасибо, Анатоль, а, вот касаемо вашей а, девушки, блогера, ну, просто вы ей можете показать свои скрины, а я знаю, они у вас есть, да, скрины с вашего заработка да, на п просто и отправить сказать слушай я вот за рекомендацию получаю живые деньги а, то есть, которые я могу за пять минут а, вывести в рубли на карту ну, тебя это просто как бы не будоражит не возбуждает ну, Тут любому человеку здравомыслящими должно это возбуждать что ты можешь заработать деньги на чем на рекомендация VPN все ну как бы VPN который безопасный который скоростной безлимитный 200 рублей И цена все больше вообще ничего не надо вот, правда что еще нужно говорить все ну, все уже сказано за вас но ну, вот честно говоря вот. просто для некоторых да нужен какой-то подход есть у вас есть коренный скажи ну вот я вот Смотри, с этого получил доллар, с этого полтора, с этого 50 центов, да, образно говоря. Все, я там за день, за неделю, без разницы, пока я только начал, заработал там 10 долларов, образно говоря. Круто, круто. Но у меня нету аудитории с 12 тысяч подписчиков. А, то есть, а представляешь, у тебя 12 тысяч подписчиков в Инстаграме, да, и они тебя смотрят 2-3 тысячи в день. Ну и представляешь, ты им сейчас выложишь с альтериальной ссылкой и скажешь, ребят, крутой VPN. Заходите, цена 200 рублей, еще можете на нем зарабатывать. Все. Ну вот, как бы, будьте проще. Вот, правда, я вам и скажу, будьте, друзья, проще. Вот. Да, есть отказы, не переживайте. Отказы уже имеют место быть. Это наш опыт. Ну и, и без них никак нельзя. Вот. Но, как бы, сами будьте чуть-чуть, так сказать, понаглее и а, к людям подходите. Больше выступили с ними в диалог с разной стороны. Не зашло так, да, <смех> не возбудило это. Покажите а, заработок, какой может быть, да, ну, и так далее, там подобные скиньте Я же скидывал табличку, да, а, там средняя табличка, да, а -а -а. 10 человек, 100 человек, там 500 тысяч человек, когда там, да, подключились, Сколько это плюс карман заход? Ну, друзья, это все круто. Пользуйтесь, мы за вас уже в принципе все сделали. Вот. Вам осталось только нести это в массы. Вот и все. Больше от вас ничего не требуется, и зарабатывать на этом средства. Вот. Ну, Александр, надеюсь, я вам ответил. Вот. Спасибо за вопрос. А, Диан, а можете да, включить микрофончик. А, можете еще раз написать. Ссылка на VPN. Если вы имеете в виду, у нас. В Юрнете единая реферальная система, то есть это говорит о чем? Реферальная ссылка единая в любом продукте. Будь то игра, там или еще что-то, вы можете не переживать, ссылочку брать, где она у вас есть, там или в игре в Юрани, или там она у вас в Боди уже есть, или в VPN. да, без разницы где. Вот. И человек в любом продукте, в экосистеме FURNET всегда будет заваливаться, и без разницы, куда он пойдет дальше. Вот. То есть, в боте берете ссылочку и сбрасываете да. Можете в пене, можете в игре, можете в самом боте. Если у вас есть а, монеты, стейки. Ну, Это друзья, что касается да, реферанса. Есть, да, да? Есть, есть игра. А я вот играю, и там же предложила там друзьям, а можно заходить на VPN через эту ссыл ссылку уже, да? да? все верно, вы можете, через... да, все верно, у нас единая ссылочка, то есть у вас одна ссылочка, она на все продукты, для VPN, там, для cash flow, там для инвестиций, вообще разница не имеет значения, любую Хорошо, ссылочку, спасибо. вот, все, спасибо, большое вам за вопрос, Это очень нужно, и люди а, иногда путаются, вот. У нас единая ссылочка для всех продуктов. Ваня, вот, я нравится? единственное дополню. Еще mm -hmm. раз всем добрый вечер, кто Почему? подключился. Ваня абсолютно правильно сказал. У нас э, в рамках экосистемы PureNet все продукты едины. То есть неважно, вот вы сейчас, э, Диана, играете в игру, да, решили позвать партнера, он э, к вам подключился. Он находится в вашей структуре. Все, ваших партнеров, друзей, как кому удобно. А в дальнейшем, если человек будет пользоваться, да, соответственно, вы будете получать вознаграждение. Единственное, что хочу обратить внимание, что если у вас, например, вот в случае с VPN, он не активен, то есть у вас нет подписки, то в случае, если человек его приобретет, то, извините, здесь вы реферальное вознаграждение не получите, поскольку, соответственно, у вас нет активной подписки. Поэтому все обращайте на это внимание. А, спасибо, вот это я хотела и узнать. Спасибо. Да, спасибо. Никита, за дополнение, да. А, друзья, если у вас ну, знаете, есть те, кто э, там, вот у меня есть там, да, у кого-то 24 года там какой-то мне вот, им говорю, слушай, ты на этом можешь зарабатывать, ты можешь ну, хорошо, не хочешь нашим пользоваться, но ты можешь зарабатывать. Если у вас есть такие люди, вы также говорите, ну хорошо, не хочешь пользоваться, да, по, как, по тем или иным причинам, но это глупо им не пользоваться, правда. Вам скажу, это глупо, да. Но ты можешь на нем зарабатывать. То есть, Заплатив 200 рублей, купив все подписочку, да, и скидывать вот, свою реферальную суп по своим друзьям знакомым с разницы либо там, YouTube, либо Instagram, вообще не имеет значения, и получать за это вознаграждение. Все, ну, без вопросов. Как вам угодно? Вот. Вы здесь также не ограничены. Да. И единственный момент, что если хотите зарабатывать, вам нужно, вам нужно оплатить подписку 200 рублей и встать уже в базовый 10 процентов напоминаю что когда вы приобрели подписчику и пен вы уже у вас в случае кого-то вы если пригласили одного человечка вы уже получаете 10 да. как-то так, так Ваня, друзья, есть кого-то а? давай ты не против Yeah, yeah. Uh, я я не, боюсь, не дотерплю до завтрашнего маркетинга. Честно говоря, убедительная просьба ко всем uh, и ко всему чату. Uh, да, приходите завтра на маркетинг VPN, узнаете много чего интересного. А пока отвечу Александру, очень мне хочется по поводу вот этого кейса с блогером. Александр, вот никто из моей команды, Ваня в том числе, не даст собрать. я скидываю часто в чат своей команды переписки с блогерами-миллионниками, десятимиллионниками и так далее, в том числе и с многими нашими звездами которых мы на сегодняшний день не запускаем. То есть вы не так давно в компании, а нас поддерживают и поддерживали и Воля Бузова, и Филипп Бедрос, и многие-многие-многие наши звезды да, да, поддерживали да. по другим направлениям. Могу вам сказать так, вообще всем, они от вас ничем не отличаются. Можете им хоть фотографию голые пиписки прислать в сообщения, тем самым заинтересовав их. Ну, это все зависит от того, как как вы можете позволить себе общаться внутри себя. Это такие же люди абсолютно и пробудить в них интерес можно только одним, это показав их финансовые возможности. Ничего другое людей не интересует. Я обратил внимание, вы написали, да, про 5000 человек, 10 тысяч долларов. Да, вот на этом можно зарабатывать. И говорить о том, что можно подключить, я даже так скажу, Вань, давай мы всем объявим, что если кто-то ведет переговоры с блогерами, то мы готовы ставить сразу им процент за то, что они входят в систему, они будут начинать там не вести, например, а с 50%, с 30% да, в качестве э, инфлюенсера, который будет вас поддерживать. Вы очень быстро, не переживайте, наберете команду и обойдете его по проценту, тем самым не потеряя свое реферальное вознаграждение, но я думаю, это будет приятно. Вот. Значит, когда вы пишете, неважно вообще, с кем вы вступаете в контакт, у вас есть три кейса для того, чтобы человеку объяснить ценность VPN. Первое – это must-have продукт. Ну, то есть этот продукт сейчас на территории России нужен. Без него, соответственно, ни Инстаграм, ни Фейсбук, ни даже там какие-нибудь обучающие сервисы, сервисы типа Курсеры, они нам недоступны. Соответственно, здесь аргумент – это цена. Сегодня мне ради прикола или так потрунить сбросили один а, VPN, где якобы цена 100 рублей. А, но это такой красивый маркетинговый выход, потому что эти 100 рублей за 14 дней. А у нас получается 28 дней за 200. А, и нету там ни вознаграждений финансовых, ничего. Ну, люди с удивлением открыли глаза, хотя говорили, что вот они в два раза дешевле, чем вы. Я говорю, ну, видимо, вы просто не умеете считать. Но это не суть. А, второе, соответственно, если человеку, а, если человек говорит, что он сидит на бесплатном VPN, как Ваня все правильно сказал, это безопасность, можете аргументировать очень просто, бесплатный сыр только в мышеловке, то для второй мышки, и то не факт, а то вдруг с мышьяком. А, почему? Потому что сервера нужно чем-то оплачивать, и даже наша политика – это практически пограничная планка того, что может позволить себе сервис, который хочет обеспечивать десятки и сотни тысяч человек, по инфраструктуре, это действительно большие расходы на серверную часть, вот, поэтому сервис VPN, который не стоит хотя бы там 2,5 доллара, можете быть уверены, что они занимаются перед данных ваших по посещенных сайтах, различным маркетинговым площадкам и агрегаторам, которые впоследствии выдают вам под запрос рекламы. Ну и третье, если это не срабатывает, то, соответственно, человеку задается просто, простой вопрос, если у тебя желание зарабатывать э, да вот того, что ты пользуешься социальными сетями. Он говорит, сколько я могу зарабатывать. Самый простой кейс для того, чтобы объяснить человеку, сколько в базисе он может заработать с PVPN, это обратить внимание на тех людей, которые на него подписываются в любой социальной сети и занимаются просмотром там а ля Instagram Stories или VK Stories или в Одноклассниках и так далее. Кстати, я думаю, что мы очень скоро проведем эфир в Одноклассниках, поскольку у нас там верифицированная страница от Mail.ru group наша, чтобы и там тоже зацепить э, аудиторию, да привлечь внимание к себе. Соответственно, вы ему просто рассчитываете 5 у него человек, 10, неважно Просто умножаете эту цифру на 2 да, То есть на 2 доллара Которые человек может получить и, соответственно, вы даете ему доход А вот человеку это становится интересно Все, никаких других трех кейсов нет Ну, Больше ничего, да и не нужно На самом деле, это по собственной практике Я вам говорю, я вот пишу даже Незнакомым людям Совершенно спокойно вывожу их на разговор путем приветствую, сидите в Инстаграме, подскажите, каким VPN пользуетесь. Мне начинают рассказывать, потом я перевожу разговоры на то, что о чем вы вообще занимаетесь. Ну, я обычно пробиваю каких-таких людей, которые там, не знаю творческие личности или мамы в декрете или еще кто-то. Ну, тем, у кого времени побольше на самом деле чем у работяг. Вот, соответственно, вступаю в диалог, и меня, мне рано или поздно дает вопрос, а чем занимаешься ты? Я говорю, да я вот VPN продвигаю, нашу компанию сделал. Он говорит, о, какой, а в чем особенного? Я говорю, да зарабатывать можно. И человек у меня просто регистрируется. Поверьте, если человек вам дает отказ по продукту, то в любом случае он зарегистрировался, получил свои 10 приветственных монет Marlowe, я напомню, что это 5 рублей, сейчас это, кстати говоря, очень дорогой лид выходит, да, потому что среднестатистическая цена лида по трафику, это где-то в районе рубля. Мы же за одного отдаем 5 в эквиваленте монет. И человек на следующий день получает сообщение о том, что ему пришел доход. И не поверите, через 3-4 дня, но ну, они все пишут, а что за хрень мне приходит в бота? Ты ему говоришь, ну, во-первых, это не хрень, а деньги, во-вторых, можешь вон, вывести, конвертнуть, посмотреть, как это работает. Добро пожаловать, пьерно. Собственно, у меня все. Спасибо, Никита. Получил. Не дождался завтрашнего дня, очень тебе захотелось услышать. Ну а завтра больше будет. Да, друзья, я вам каждому рекомендую, вот правда, каждому рекомендую прийти завтра на маркетинг, задать вопросы в индите, с какими бы сложностями, трудностями, да, при переговорах встречайтесь, да, и он вам ответы и даст большой кейс, у него очень большой багаж вот. не упускайте, это возможность прийти бесплатно и чему-то получить ну это бесценно, друзья честно скажу а, то есть в нашей компании вы можете это сделать так, Никита да, упомянул по поводу там, блогеров, да, друзья, если у кого-то есть а, такие люди, да а, спокойно пишите мне а, то есть договаривайтесь с ним о а, Скажите, можешь переговорить а, там, с основателем с руководителем его вот. мы я так думаю договоримся если у вас есть такие контакты из вопросов отправляйте вот, будем разговаривать вот. mm -hmm. у кого не пить остались вопросики еще друзья что касаемо по презентации вот, именно что по PVP? Друзья, вопросиков нет. Я искренне вам каждому благодарен за то, что вы уделили плюс-минус час до да, 50 минут своего времени, отложив дня. Э, пришли. А, единственное, я вам хочу в завершение сказать, все зависит от нас самих. Самое главное, не бойтесь а, поначалу где-то что-то тяжело, но дальше пойдет все по накату. И чем больше у вас людей, тем больше вы зарабатываете. Все предельно просто. На продукты. Не на каких-то там непонятных вещах. Вот. У меня как-то так. Если нет вопросов, тогда мы завершаем. Да, Александр, спасибо большое. Вот. Напоминаю, завтра приходите все. Будет жарко, очень круто. Что касаемо каких-то вопросов, ну, что-то не получается, не может. вы, не стесняйтесь, я прошу, не стесняйтесь, пишите в чат, вас никто не укусит, добавляйте своих партнеров, а, то есть мы всегда, в любом случае, кто-то, я, Никита, там, ну, либо еще ребята, в любом случае вам от, подскажут, направят, вот, никто вас там не пошлет никуда, вот, пишите, добавляйте людей, не бойтесь, вот. но, если что, на крайний случай есть консьерж служба, там, вам всегда рады вам ответить, также на любые вопросы, вот. как-то так, всем пока-пока, хорошего вечера и приходите завтра на эфир.